Все, привет, запись пошла. О, привет. Привет. Отлично. У, нас, у нас с тобой сегодня состоится беседа. Я mm -hmm. думаю, что эту... У тебя ...в различных соцсетях, поэтому, наверное, немножко представлю тебя в таком кратком формате. Я сегодня общаюсь с Александром Кругловым. Это очень интересный человек это с моей точки зрения, я не знаю, как с вашей будет, но с моей очень интересный человек. И он занимается тем, что помогает людям в продвижении себя перед камерой. Ну, это я так для себя сформулировала. Хорошая формулировка, мне нравится. Я думаю, что зрители зайдут на твою страницу, посмотрят, где что как, и они для себя что-то особенное найдут. И сами разберутся, чего и как. да. Ну да. что ж, тогда всем здравствуйте, уважаемые зрители. А кто-то будет смотреть, кто-то будет слушать. А, Виктория подготовила, как я надеюсь, мне парочку каверзных вопросов. Посмотрим. Хотелось бы каверзные, но все-таки они такие немного, наверное, жизненные будут. Давай. Да. А, я скажи, я... пожалуйста. А, извини, Виколь, вопрос сразу, вот зрители слушают, смотрят сейчас, да, у меня к тебе вопрос. А если у них возникнут еще дополнительные вопросы, они могут в комментариях написать? Ну, тебе или мне, без разницы. Мы ответим на эти вопросы? Мы, конечно, ответим. Отлично, договорились. Да, Мы же это делаем для людей, в первую да, очередь. Ладно, для себя мы делаем, кайфуем. Для себя? Ну, хочется все-таки чуть-чуть пользы людям принести. Ну, потому что ну, для меня, например, очень приятно для себя открыть такого человека, как ты. Хотя бы потому что, э, ну может я достаточно э, такой непростой человек, я не могу со всеми, со всеми, со всеми общаться. Я ищу для себя людей э, для общения интересных, чтобы у меня складывался с ними резонанс. И перед тем, как написать тебе и пойти к тебе на курс, я очень долго изучала, смотрела, что ты за человек, какая у тебя энергетика. Вот, и что-то срезонировало. Кошмар. Да, так что все не просто так. А я такой простой, я со всеми. На раз-два. А ты, ты молодец, <свят> да. да. Вот поэтому ты такой простой, поэтому и резонируешь. Открою тайну. Я сильно не парюсь, но отрезаю людей, с которыми мне некомфортно. Вернее, они сами отваливаются. Как-то так получается. У меня тоже есть такая, на самом деле, тема, когда э, мы все вправе выбирать людей, с кем нам работать. Да? И иногда бывает, что даже за деньги не хочется человеком работать, увы. Бывает такое. Редко, но бывает. Ну, это на самом деле хорошо. Это какая-то внутренняя экология, чтобы остаться живым в этом мире. Так вот, в связи с этим, это еще пока не вопрос, но когда я просматривала информацию о тебе, почему-то у меня так как-то почувствовалось э, сходство вот этого внутреннего позитива, отношению к жизни э, со Славой Палуниным. Ну вот, вот почему-то мне показалось, что чем-то вы близки. Я, я очень хочу попасть, надеюсь, что успею заработать денег, и он будет жив, попасть к нему во Францию, на корабль дураков, на его, на его ферму. Я очень бы... Дочь у меня почти доехала. Я все еще хочу. А ты не попадал к нему на Академию дураков? Конечно, попадал. Ну вот... Вот мне почему-то так и показалось. Я тебе даже скажу, более чем Академия. Когда-то, когда я работал еще на сцене и более активно вел мероприятия, так случилось, что их группа выступала у нас на стадионе. Я не помню, каким хреном меня туда занесло, как это вообще получилось. Но и у них там кто-то что-то заболел, короче, у них не хватало людей. Меня переодели, я вместе с ними бегал по этому стадиону, по-моему, два или три концерта. Ты. Как это получилось? Убей бог, не помню. Но Я помню, что с ними носился. И несколько лет э, назад, когда дочь это узнала, она такая, папа, ты вместе с... <звук> я столько о тебе не знаю. Ну, вот, да, это было. Да, вот у меня сейчас внутри такая же реакция. <звук> вот это да, вот это повезло. <звук> да потому что там ну, энергетика у человека очень мощная. Да, там круто, это круто. Я вот, здесь, вот сейчас тоже тебе говорю, у меня всего. Uh -huh. вот, да. yeah. Он в каком-то своем интервью говорил про то, что ну, те, кто попадают к нему либо в шоу, либо в Академию дураков, ну, люди, которые находятся рядом с ним, он предлагает им найти какой-то образ а потом в этом э, образе его обживать, проживать, существовать. И это не, про, не, не на протяжении одного дня или месяца, это вплоть до нескольких лет может происходить. Да. И люди ищут себя в этом образе для э, сценического выступления какого-то выражения. Или, может быть, он на жизнь это тоже немножко как-то переносит? Ну, Знаешь... Во-первых, нет, знать не знаю, вот прям сто процентов такого не знаю. Я знаю, что один из моментов вот нахождения этого образа и даже в жизни, во-первых, он должен быть очень органичным внутри. То есть не просто найти картинку, которая тебе нравится, и ты ей соответствуешь. Это не, из, это не извне, это как-то изнутри все-таки больше идет. Я думаю, что отчасти... Не, не знаю, не буду врать. Ладно. Во всяком случае с теми людьми, которыми я встречался вот на последнем концерте в Ростове, его правда не было, но те же самые звукари, там ребята технические сотрудники, они вроде бы не актеры, но в них есть нечто, пусть это будет не образ, но нечто такое свободное, раскрепощенное. Поэтому я смею предположить, что, скорее всего, конечно же, это отражается где-то и в жизни. Потому что они... Дело в том, что ведь на самом деле они дуркуют не только на сцене. Они, по большому счету, живут так и в жизни. И вот все, что он делает вокруг, и тот же самый корабль дураков, та же самая академия, это стиль жизни. Это Для кого-то это образ, а для кого-то это стиль жизни. Просто человек уже мысленно готов так жить и отдается этому и кайфует от этого. Кайфует, но я тебе так скажу, как человека, ты, я понимаю, что ты некую параллель проводишь с моим образом желтого мужика, которому 18 лет. И э, я тебе так скажу, жить в своем образе, в своей картинке, в своем э, миропонимании э, достаточно сложно. Я могу просто одну картинку привести. Когда в 90-м каком-то году, пятом, четвертом, шестом я побрился на лысо, а это вот было предтечи э, первый раз, э, то тогда, так же, как и желтый, воспринималось просто как шок. Люди на, люди на улице в шоке были. Это сейчас на экране огромное количество лысых, и это тренд такой. Вот. А тогда я еду в троллейбусе, сидит женщина с ребенком, и так тихонечко говорит, вот смотри, видишь, лысый. Вот если будешь плохо учиться, плохо себя будешь вести, вот будешь как он. Имелось в виду, что лысый человек в 90-х годах, это человек из зоны. Стереотип. Стереотип. А когда ты к своему приходишь в состояние не через зону, а просто через, ну у меня это отдельный разговор, почему я стал лысым, почему я стал желтым, ну вот, когда ты приходишь к этому состоянию, у тебя нет к этой привязки. Но внешне, внешне тебя воспринимают как белую ворону, как зека, как еще что-то и так далее, и так далее. И поэтому сохранять свое состояние внутреннее, вот то, каком ты его видишь, иногда очень сложно. Два раза за 18 лет я соскакивал с желтого по ряду объективных причин, потому что было где-то отчасти непросто. Вот. Ответил. Да, да, ушел в свою сторону, но мне очень понравился ответ, и сейчас как раз продолжим тему образа. Вот в жизни действительно люди бывают пытаются соответствовать какому-то образу, и зачастую этот образ это не то, как я не на самом деле. Это в плохом варианте, это когда навязано либо образованием, воспитанием, э, обществом, а либо человек сам для себя придумал какую-то картинку, ей соответствует, э, причем она его очень сильно ограничивает в действиях э, вообще в существовании. Но он вот, человек мучается и пытается: Вот, я вот такой, я должен быть такой, а время идет, человек меняется. И ему уже тесно в этих рамках, он все еще существует. И когда мы были у тебя на тренинге, по самопрезентации. Два момента было. Сначала ты говорил, будьте на камеру такие, как вы есть, естественные. А по завершению домашнего задания ты сказал, вы не нашли свой образ. И тут у меня хоть немножко что-то где-то не сложилось. Будьте такие, какие вы есть, а потом вы не нашли свой образ. Как это понять? Элементарно. Сейчас. Элементарно у меня в голове. Попробую также просто объяснить. Большинству людей, которые становятся перед камерой и начинают пытаться что-то говорить, мешает именно... То, о чем ты говоришь, тот некий образ в голове, который он себе составил, какой он должен быть для своей целевой аудитории, как нужно быть для того, чтобы быть хорошим, фотогеничным, продающим, харизматичным и так далее. И, так далее. и вот здесь как раз возникает в голове некое, некие правила, некие картинки, как это должно быть. И вот мы начинаем к этому двигаться. И здесь двое два варианта. Либо как обезьянки, натренироваться, хорошо ручки ставить, правильно перед кадром. Как знаешь, вот в этих продающих видео руки люди с такими руками. Да, вот так, покупающую с пальчиком. Тынь, тынь, тынь, тынь, тынь. Скажем так. Я, может быть у меня профессиональное выгорание, и может быть я это один вижу. Возможно. Хотя вот сколько я опрашиваю людей, я не одинок. Это сразу видно. Видно постановочное вот это вот все хозяйство. Поэтому... Когда мы с вами говорили о том, что будьте такими, такими, какие вы на кухне, я не кривил душой. И почему, я тогда как раз, у меня преамбула была, я сказал, что у меня было непонимание. Почему первый поток, а вы уже были третий поток, третий поток мастер-группы, мы с ними сделали их презентации, которые они на следующий день выдали в видео. Мы по 35 минут, по 40 минут максимум подобрали текстовки и, и выдали, и на следующий день был готов результат. Мы же с вами бились две недели. И вы никак не могли выдать то, что мы с вами подобрали, а, правильные тексты. И вот здесь как раз фишка в том, что первый поток у меня пришел девчонок и мальчишек, которые были в первом спортзале и которые почти на самом деле нашли себя перед камерой. Они расслабились, они перестали выпендриваться, перестали что-то изображать. Они говорили, как говорили. Вот как я машу руками, так я машу. Я вот так же машу и в жизни на самом деле. Я им, может быть, сейчас чуть-чуть больше машу. Может быть, говорю чуть-чуть громче, но делаю то же самое. У вас же ситуация получилась. Вы тексты приняли, потому что, ну не будем сейчас туда углубляться, в мастер-группу эту. Вы тексты приняли. А сказать их не могли, потому что у вас включился тот самый образ в голове, каким я должен быть перед камерой. И пошло, и пошло диссонанс, резонанс. Тексты, тексту, ты, ты мозгом веришь, а картинки не веришь. Поэтому я совершенно и сейчас могу повторить, почему я вас и пригласил всех в первый спортзал. Для того, чтобы вы там наснимались этих коротких видео, чтобы вы перестали париться, выпендриваться, пытаться кого-то изображать. И вот как у Полунина, ты говоришь, нашли себя. Вернуться к себе. Вот снять эту шелуху и быть таким, какой ты есть. Тогда потом то, что ты скажешь, тебе поверят. А если изображаешь, тебе не верят. То есть, найти в завершении свой естественный образ в расслабленном состоянии без всяких придумок, что мне надо быть вот таким, вот таким, вот так стоять, я в домике, я у меня такие вот руки. Да, да. Не показывать, там, какой я замечательный. Вот а парадокс в том, что показывать -то какой то замечательный нужно. И вот тот образ, то, то состояние, которое будет найдено, его потом, конечно же, все равно нужно причесывать. И, ну, это естественное но это уже состояние, там уже и руки идут, и все что угодно, когда ты это чувствуешь. А да. когда ты в первую очередь делаешь руки и на это пытаешься прилепить вот, какой-то образ, это вот как раз крен получается. Да, да. А вот смотри, такая вот история. В инфобизнесе... которые в жизни прекрасно ведут мероприятия, занятия, там люди-руководители... Они приходят в онлайн, встают перед камерой, вот меня такая штука, да, что оп, и я начинаю как-то так говорить, пытаться пробить вот эту вот коробку телефона или еще что-то, я его не чувствую. В жизни мы же не чувствуем, а тут надо что-то наговорить на камеру, не чувствовать. Да. Вот нюансы в разговоре, в речи, какие-то есть специфика при работе с камерой, именно вот голос камера, специфика два вопроса задала получается на самом деле отчасти первый момент я на себе приведу пример не проще вот я уже лет 30 с микрофоном веду мероприятия там от детской анимации до тимбилдингов на корпорации там на 100, на 200 человек и, и управляю и разговариваю и так далее и так далее и что интересно, когда я вижу, что там камера снимает все это дело, фотографы, камеры, меня вообще это не парило никогда. И честно говоря, у меня было... Но когда я первый раз вот поставил стол, монитор, поставил камеру и начал что-то говорить на камеру, у меня включилось то, о чем я всем говорю, то, что нужно отключить. Вот это выпендреж, это давка на голос, это какой-то это, это какое-то внутреннее волнение. В большинстве случаев мы, вот сейчас мы с тобой общаемся, нам легче. Вот сейчас убери тебя или убирать меня, и у нас уходит этот диалог, остается камера. И вот это, как одна из наших участниц практикума, Катя Бондаренко, сказала, сидишь и как идиот общаешься с холодильником. Да-да-да. Открыл дверь и разговариваешь и чувствуешься полным идиотом. Второй вопрос. Ты спросила, есть ли какие-то нюансы э, по поводу как общаться с камерой и так далее, да? Чтобы быть естественным, да? Да. Сейчас секунду. Есть ли какие? то э... Ты понимаешь, в чем дело? Что вот парадокс в том, что нет, скажем так. Если говорить по закону, да? Вот я, кстати, вчера начал набрасывать э, файлик, там около 7 пунктов. А, вот, кстати, он у меня, по-моему, открыт. Чего нельзя делать перед камерой? приливка А, нет, он у меня... Ай, ой, зачем-то он меня опять... Ай, не на то нажал. Короче, типа там, а... нельзя, чтобы были голые руки, да, там вот. Нельзя, чтобы топики были, особенно у женщин после 35 вот по физиологическим причинам нельзя говорить сверху, нельзя говорить снизу, потому что сверху давишь, снизу просишь. Вот нужны партнерские взаимоотношения. Вот у меня сейчас не совсем правильно выставленная камера, она немножечко мне высоко. Вот, но я такой расслабленный, развалился, наглый. Вот и э, я в данной ситуации кстати, я нарушаю правила, компенсирую свободой внутренней. У меня много воздуха здесь, мало тут. У меня кадроплан неправильный, кадрирование и так далее. Понимаете, в чем дело? Что э, Вика это люди, которые слушают. Все эти правила, вот можно все эти правила соблюсти, все выполнить и быть деревяшкой. Быть деревяшкой, который не верят, которую вообще глянул, плюнул и ушел. При этом можно Соблюсти правила, можно быть самим собой, и все равно всегда найдутся люди, которые скажут фу. Это еще одна просто мысль. Вот. Поэтому, если вот закольцевать эту мысль, мысль очень проста Все-таки найти себя, найти свое естественное состояние в кадре. Как минимум перестать волноваться. Маленькую историю хочешь? Давай, давай. Нет. Когда-то э, я, э, одна из первых моих работ э, э, по заработку денег, это был кубанский каз... э, как оно, заслу... Короче, кубанский казачий хор. Вот. Я пришел туда на Балайку, хотя сам обучался как дамрист. Вот. И скажу так, Значит, меня полмесяца возили-возили, не выпускали на сцену, потом мы приезжаем в Москву. Это большой зал, зал Чайковского кто знает москвичей, да. А на самом деле, вот для народников это самая главная сцена вот для народных коллективов. Круче не бывает в России, в Советском Союзе. И минут за 20 до выступления подбегает ко мне Федя Каражов, это наш руководитель, э, баянист, и говорит, так, э, желтый, э, э, Саша, я э, еще Саша был, говорит, Саша, все, сегодня выходишь на сцену. Твою мать! Я, блин, ни программу не знаю толком, ничего, блин, Сразу, вот э, просто сразу шок, да. И вот смотрите, как, как и в камере, существует много факторов, которые играют в минус. Ухудшение ситуации. Значит, балайка, кто знает, ставится вот здесь между ног, держится ногами и вот это вот туда-сюда. Значит, одеваю я брюки, они скользкие. У меня балалайка просто выскакивает, я удержать ее не могу ногами. Папаху, паху, затянулся, «Это здесь, а здесь это, это на голову. Так одеваю, ни черта не слышу здесь. Так, не так, не слышу. Башку сдавливает. Здесь чуб падает, нифига не вижу. Это... Он ко мне подбегает. Так, смотри, значит, выходишь. Распрягайте, хлопцы, кони. Значит, ля ля фа фа си си О, ля, потом на куду. ты не, не понял. Еще раз показываю. да да да да да да да да да да да да да да да да да А здесь опять на куду потом переходим туда, потом сюда да потом... да Понял? Я думаю, сейчас скажу, скажу понял. Скажи до свидания. Я говорю, ну, вот здесь еще раз скажи. Он мне еще раз что-то показал. Короче, помню, что я ни хрена не помню. Представьте мое состояние, когда я вышел на сцену. Когда у меня балайка выскакивает, здесь все вот так. Здесь ничего не понимаю, что играть не знаю, микрофон стоит. Вот примерно у нас состояние, у многих, я знаю, у многих такое же состояние, когда мы выходим на камеру. Да. У меня тоже так было. Потому что что куда, куда смотреть? Что включать? Какая последовательность? Как стоять? Как свет? Как сзади? Как впереди? Как сбоку? А в чем я одет? А какие у меня глаза? Хрень полно. Что вы думаете, уважаемые дамы и господа? Через полгода, стыдно признаться, я на сцене заснул. Реально заснул. Потому что приезжаем поздно, спим мало из концерта вот и я просто раз и вырубился я вот такой сижу играю и понимаю ёпки сплю то есть и что я понимаю что резко скакивать нельзя я же раз из подсознания выхожу ой еще играем еще все на сцене слава богу прикинь себе один на сцене остался причем руки двигаются я что-то а, делаю то есть настолько на, автомат, на автомате. Я понимаю, что я, у меня сознание отключилось полностью, а все остальное работает. Я так тихонечко глаза открываю. Ой, на месте. Все на месте. Головой нью так сделал вид сюда, посмотрел сюда. Ага, ага, ага, ага, Потом Федя, Федя заметил, вроде не заметил. Вроде никто не заметил. Фух, все. Вот эта маленькая история, о чем речь. О том, что когда мы выходим на камеру, мы пытаемся вот что-то изобразить, у нас огромнейшее количество факторов, которые, за которыми нам нужно следить. Гигантское количество, которое мы не в руках, не в ногах, не в теле, не в автомате, то, что я называю в автомате. И когда э, прошло полгода, я заснул на сцене и во сне продолжал играть, это говорит о том, что настолько на автомате все пошло. И вот когда мы с тобой, когда я сейчас с тобой с тобой разговариваю, да, у меня настолько все на автомате. Смотреть в камеру, сидеть, разговор. Нужно ли махать руками? Не нужно говорить. Как говорить? Где усилить голос, где не усилить голос? Вот это все уходит на автомат. Поэтому мысль очень проста. Сейчас пошла реклама. Ребята, сколько, э, сколько базовый стоит? 95 рублей, по-моему, да, неделя работы? Да -да -да. Твою мать, работать неделю за 95 рублей! это минимальная ставка. Я к чему говорю? Вот мы в практикуме, я специально держу такую безумно дурацкую цену, мне бизнесмены говорят, ты идиот, я знаю. Жена тоже самое говорит, я знаю. Для того, чтобы можно было прийти, и вот эти автонавыки неделю, две, три, четыре, пять это не щелкнуть пальцем, это должны быть автонавыки, когда вы прекратите думать о том, о чем не надо думать. И начали думать о том, о чем надо. Все, извини, а то что-то я это ушел. Нет, я с тобой очень согласна в этом моменте, потому что, э, когда думаешь, вот я сам буду что-то делать, там буду снимать, из а. инсталирующего момента, и это все сливается. А когда ты куда-то приходишь и понимаешь, ну ладно, уже хотя бы 95 рублей я заплатил, но я выложу это видео, и я буду делать. Это мотивация. Ежели бы... Я не был в кубанском хоре, не был на гастролях, после того, как я всрался первый раз... А у меня даже психоз... Меня аж вот так физически скручивать начало. И если бы я был так один и один бы так срался, я бы больше ни в жизни не вышел на сцену. Никогда. Но только потому, что рядом был коллектив. А рядом, когда меня начало крючить, а меня реально начало крючить, мне вызывали скорость, потому что у меня спазмы пошли от перенапряжения бешеного. Заслуженный артист. Лезвинский. Лезвинский. У него как раз была пауза. Он на меня, Санька, ты чё? И этот здоровый, здоровенный мужик, вот с такими усищами. А он мне пальцы вот так, обратно, пока скоро. Он меня вытаскивал из этого дерьмища. Если бы меня тогда не вытаскивало, я больше, я говорю, я никогда бы. А у меня потом было коллективов столько. Я прошел от артиста до администратора, директора и продюсера. У меня 17 коллективов было потом. Да не было бы ничего этого. Ничего бы не было. Не первый гастроли, который я организовал ребятам по краю, за рубеж. Не сотен поездок по России, по вся России. Ни, ни, порядка 20 стран. Ничего бы не было. Если бы тогда, я был бы один. Не, ну кто-то бы, кто-то нет. Есть сильные, которые перебарывают себе Все равно потом у порту так... Все равно говорят камеру, блин, и что-то пытаются продавать. Это важно, это здорово, но тяжело. Все. Да, в коллективе оно лучше. Посмотри, ты вот сейчас рассказал, что у тебя очень бурная жизненная деятельность была, и ты постоянно был перед людьми. И помимо того, что ты вот, в коллективах таких творческих был, ты же был еще и руководителем, и ты был человеком, который продает какие-то услуги, товары, да? А, да? И при всем при этом для тебя голос является инструментом? Ага, -а -а, хорошая подводочка какая. Хорошая подводочка. Голос? Да. Не сразу. Далеко не сразу. Когда я был на сцене, просто выступал мя. В какой-то момент ты для себя это понял, что голос все-таки влияет? А, наверное, на более явно я это понял, когда начала работать шведская компания Telefomedia International, когда мы, ну, это вторая в мире компания по объему продаваемых справочников, и мы собирали рекламу и информацию в эти справочники. И вот когда ты утром выходишь, а я, опять же, у меня традиционно, я начинаю, Начал, начал полевым агентом, закончил под директором по Южному федеральному округу. И вот когда ты утром выходишь э, на линию, что ну, в поле называлось, и у тебя каждые 30 минут новая встреча, новые люди, новая встреча, новые люди, то вот это первый, э, первый был очень мощный звоночек, потому что если... А там же я проводил и проводил двухнедельные тренинги по вводу людей по обучению... И вот тут ты понимаешь, что ежели ты обладаешь просто тупо, а нет, вру, вру, вру, вру, я понял, голос раньше, раньше голос, Раз, значительно раньше, сейчас скажу, ой, намного раньше. И вот но в продажах, когда ты говоришь, ты говоришь много, то либо ты на третьей встрече просто уже сипишь, ты становишься просто профнепригодным. Это вот просто физиология. Голос должен быть выносливым. Плюс, даже если у тебя выносливый голос, но если ты его пережимаешь, давишь, если ты на связках, вот эти вот... Ой, сейчас извините, а, даванул. Ну вот, если ты на связках, то хана. Второй момент, голос это инструмент. Голос это инструмент контакта. Инструмент влияния, инструмент на наведения взаимоотношений. И голос, в любом случае, каждый из вас, из нас замечает, что в зависимости от собеседника мы говорим по-разному. Мы немножечко перестраиваемся. Мы немножечко меняем скорость, тембр, интонационные моменты. Пусть это будет не всегда очень ярко заметно, но это происходит. Когда же мы общаемся с большим количеством людей, если это профессиональная деятельность, и если тебе нужно, вот как в продаже, один человек, второй, третий, и они разные, то вот тут как раз ты совершенно четко начинаешь понимать, что ты с каждым человеком, перест... есть такое слово, подстройка. Ты подстраиваешься под человека. Как вербально, как невербально тоже. Вот. Очень важно. А то, что я заорал, вспомнил, это такая тема. Я знаю, кто скажет желтый, Вика, гони этого желтого. Невозможно так долго смотреть эти видосы, очень долго. Ребят, если кому долго, напишите, что желтый, ты затянул в комментариях, пожалуйста. Я тогда на следующее интервью буду знать, буду отвечать коротко, четко. Вот, фармить. Что а... ты там заорал? А за, я Просто я вспомнил. Я вспомнил я, я, кстати, ребят, э, уважаемые зрители, э, две ремарки. Первая ремарка. Вообще это и у Вики, и у меня первое интервью. Мы их тут 20 минут пытались понять вообще, кто куда смотрит, чтобы была запись более-менее нормальная. Вот. И э, вот формат этой э, видео встречи тоже первый. И, э, а, это второй А второй то, что я не знаю, какие у нее вопросы что я не хочу знать вопросы, потому что будет мне неинтересно. Вот, а что я вспомнил, значит, когда я пришел в армию после музыкального училища, не со своим голосом, господа офицеры посмотрели, а, значит, мою эту не трудовую, а как там, документы. Говорит, о, музыкант, будешь допивать. говорю, ребят, я дамрист, я не хоровик А надо сказать, что у меня по жизни две проблемы. Были и есть на самом деле. Первое. То, что вообще-то я интроверт, я страшенный интроверт. Я... Мне бы засесть в ракоушечку и сидеть вот так вот, и не вылазить, и не трогайте меня, я чего-нибудь буду ковыряться и кайфовать. Вот. Это одна проблема. Вторая проблема, у меня отсутствие, хотя я музыкант, и у меня почти абсолютный слух, мне не соответствует координации слуха с голосом. Это физический недостаток. Я не могу попасть на ноту. Я товарищам офицерам пытался объяснить, что, ребята, ну, там это, ровняйсь смирно. Что делать? Ну, сказали и сказали. Все, а я же отличник, мне же надо сделать тогда. все. Мне сказали, какую песню будет. А ты, ба, ты, солдаты, да-да, да-да-да, да-да, ди да такое, вот что-то не помню, что такое пели. И еще какую-то новую Я попасть в нее никак не мог. Что делать? Что делать? Выхожу на, на посту. Пост это значит, кто-то спит, а кто-то что-то храняет. Вот, была зима, служил я в Раубичи, в Беларуси, Там снег, мороз не то, что у нас в Краснодаре. Я вот это по снегу хожу и мычу. Неделю, вторую, третью, четвертую, пятую. В конечном итоге я вызубрил эту песню. Одну. И закончилось это тем, что, когда мы шли на прогоне полка, наши роты, там, роты, по-моему, вот, я запиваю, потом подхватывает рота, и я вместе с ней дальше пою. И что-то раз прошли, два полковника, что-то что там это, короче, потом не говорят, так, ты, вот когда все запивают, ты молчишь, может, ты как гвоздь в ботинке торчишь. О, практика, практика, еще раз практика. Натренировался. Да. А хотите еще одну историю, короткую? Ну давай. Вы замечали, что иногда артисты на сцене играют, вот много много станочники вышел на одном и смотрите, что потом на втором, потом на третьем, на четвертом, на пятом. Замечало такое. Ну сейчас такой жанр не очень моден, но вот ближе к советским было таким. Ну я знаю таких людей, но их не так много. Это редкость. Открывай инструмент. Секрет. Я когда работал в Марийской ССР, АССР, филармонии, у меня в программе было 28 инструментов. О, Ничего себе. 27, не помню, 27 или 28. Это отдельная песня, это могу долго рассказывать, но смысл в том, что вот взять, если Марийскую гармошку, это вообще рассказывать о Марийской гармошке, это отдельная песня. Походу надо еще одно интервью будет делать. Я на этой марийской гармошке знал только три куплета. Все. Но знал я их так, что меня ночью разбуди, дай гармошку в руки, я сделаю вот это вот 6 восьмых. То музыкант тут понимает, о чем я, 6 восьмых, да? Жесть. Для русского человека, для славянина, которые две четверти, три четверти, четыре четверти, но не шесть восьмых. Музыканты меня поймут. Кто не понял, бокс. Поймите, это кошмар. Все. Давай, вопрос. А то это... С мариинской гармошкой ты завершил. Да. Выключат. Сейчас выключат монитор, скажут, все, достать. Да. Ты, когда был в продажах, ты понял для себя, что все-таки голос — это тема, и надо с ней работать. Да, и Виктория как раз у нас работает с голосом, поэтому, друзья мои, если вы имеете э, неосторожность общаться с людьми, а не дай бог еще э, множественные контакты, а не дай бог еще управлять людьми, то с людьми нужно то, блин, за такой, то вкарачивать так, чтобы мурашки пошли по телу. Это к Виктории, это не ко мне. Я ставлю голос, но чуть-чуть, в рамках Видео. Она мой конкурент. Сволочный. Ты когда первый раз сказал, что ты э, м, взращиваю своего конкурента, какая-то такая у тебя фраза была. Так, меня так немножко кольнуло, я думаю, я дружить а хочу. Я а меня а тоже конкуренты записали. А я и сейчас так думаю. Я отчасти. Ну, нас тобой нужно сотрудничать и не конкурировать. У тех людей, у кого, понимаешь, на самом деле на камеру достаточно, в принципе, обычного нормального голоса, по большому счету. Вот я не выпендриваюсь. Вообще, для того, чтобы нормально, успешно продавать плюс-минус, не нужно больших, великих талантов. Нужно просто найти себя и чуть-чуть себя подредактировать. В разных аспектах. Но ежели вы хотите здорово продавать, ежели вы хотите здорово коммуницировать, продавать и себя, и продукты, товары, тогда голос нужен, нужно хорошо. А если вы хотите много проводить мероприятий, тогда голос нужно закалять, и тогда здесь, конечно, нужна уже более профессиональная постановка, более профессиональные навыки и так далее. Я этим не занимаюсь на данный момент, но, может быть, подсмотрю у Виктории и запущу свой мини-курс. После того, как Александр сходит на мой курс, он будет и этим заниматься. Однозначно. Да. Так, все-таки вопрос про О. то, когда ты занимался продажами, и ты осознал, что все-таки с голосом тебе нужно поработать, ты это стал делать сам или ты к кому-то обратился? Был ли у тебя какой-то наставник в этом деле? Понимаешь, вот здесь я тебе сейчас сделаю антирекламу. А -а -а. Скажем так, по большому счету сам. Угу эпизодически эпизодически раз в два года у меня как-то на горизонте появлялись люди, с которыми что-то чуть-чуть происходило но я здесь не показатель нужно понимать, что на самом деле я-то ведь в общем-то больше из творческой среды и извините меня, когда я проработал столько лет на сцене и вокруг меня вокалисты и когда они распеваются, когда они готовят голос когда у них репетиция не а неволей я что-то подхватывал. Более того, у меня как бы выяснилось, что у меня баритоны, меня даже пару раз пытались поставить, что-то пытались что-то там куда-то втиснуть. Вот. То есть я как бы в этой среде, я не брал практические занятия, но я варился в этой среде. боковым зрением я подхватывал то, что они делают. И потом, когда в случае необходимости, я это делал. Сказать откровенно, наиболее серьезным голосом занялся Греху признаться лет восемь назад только. То есть, к ту глотку, которую сделал себе в армии, она настолько мне запас дала. Мне не нужно было париться. Видите, ситуация другая. У меня просто запас глотки. Я до сих пор могу сейчас так заорать, что у вас динамики начнут трещать. Вот. Но вот лет восемь назад, я понял, мне сейчас 56, где-то вот после 40-45, я понял, что я чувствую, что голос с возрастом начинает садиться. Я начал использовать практики для разминочной, перед мероприятием, а, э, э, э, что-то там поделать, э, э, гимнастику и так далее. И так далее. Я начал... Вот сейчас я не выхожу ни на одно. Но это были... это были те практики, которые ты услышал в своих ансамблях? Ах, фиг его знает. И ты думаешь, я помню. Специально, вот. то есть она у что-то, что помнилось, то и ну, Тут, опять же, не совсем так будет. Частично то, что я где-то услышал. Плюс, откровенно говоря, у меня дочь училась в театральном заведении. И что-то мы с ней поговорили, она мне дала свои конспекты разминочные, которые давали театралки. Вот так хватает. Не да, да, да. для вокального голоса, для вокала это, надо понимать, что для жизни одно, театральная камера это другое, вокальная это третье. Совершенно разные Правильно. Принципы одни и те же. Базовое дыхание, вот я сейчас сижу неправильно, вот я, видите, я закинул ноги наглые на, на стол, да, но при этом у меня прямая спина и откинутые плечи. И у меня диафрагма все равно прямая, я все равно не зажимаю. Единственное, я зажим делаю, что вот я сижу и вот наклоняю голову, зажимаю связку. Правильно было бы сесть мне? Вот так. То есть база, принцип один и тот же. Разные усилия и чуть-чуть разный инструментарий. Ну, насколько я я могу ошибаться. Виктория, это твоя ипостасия большей степени. Мне ну, я... интересно от тебя услышать что именно, ну, что ты даешь, что для себя применял, потому что, ну, общаясь с людьми, в любом случае, для себя что-то берешь. Ну да. Я даю совершенно базовые вещи для того, чтобы просто а, какие-то исправить дефекты. Чуть... Смотри, я, знаешь, я как тот этот, а, у меня даже такая картинка я себе делал. Вот а, я в своих практике тренингах даю, знаешь, так вот, а, везде от всего по чуть-чуть. От всего по чуть-чуть. Самое такое простое, самое нужное. Самое то, что вот раз и решает. Но если у человека логопедические дефекты, то я туда не лезу. Это не мое. Я вам к Свете отправлю, еще кому-то отправлю. Если человеку нужно прям вокальное вокало, я лучше тебе отправлю, потому что я там напортачу. Я не вокал. Вот, но ну, я имею в виду, что ну, вот постановочный, прямо постановочный, прям поставить голос, прямо чтобы он зазвучал. Чтобы Декламации, они а просто так. Это к тебе, это не ко мне. Я могу что-то подсказать, но. Вот ты так же, так же с техни видеотехникой. Я не лезу в видеомонтаж. Я знаю некоторые простые примочки, чего как по-простому сделать для того, чтобы. Все, и начали работать. А хочешь потом супер-супер? Профессионально уже прямо вот туда. Ну, кто-то в видеоблогин пойдет, кто-то еще кто то пойдет, кто-то кто будет декламировать стихи на камеру. Стихи декламировать к тебе, видеоблогин, это он в Сочи ребятам вот так дают. Вот. Ну, как-то вот так. В Сочи к ребятам? Так, ты мне отпишись, пожалуйста. Мне интересно, что там за ребята в Сочи. Классные ребята, которые видеомонтаж дают в Vegas Pro буквально за две недели. Вот он, он, он, он, он по принципу такому же идет, только более специализированно. Он дает... В, в, в рамках монтажа резки и так далее, в Вегаспро, он говорит, фу, Вегаспро! Да блин, вот так хватает! Он дает самое основное бам-бам-бам-бам-бам-бам, все делай! Причем даже можно ролики подающие делать. Хочешь зарабатывать на этом? Более профессионально, пошли дальше. О -о -о -о, без башен, он две недели, пожалуйста, все, на, делай. Еще ребятам рекламу дали. Слушай, ну у нас того же целой передачи получилось. Наверное, да. <laughs> да, спасибо ну, тебе да. огромное. Так, друзья, кому да. надо, естественно, находимся с вами. У тебя вопросы закончились, что ли? Ну, я думаю, да. Люди не выдержат дольше слушать. <laughs> у нас по, по времени и так Мы уже. Можем... Много. Мы можем поставить на паузу и снова включиться. Часть вторая. Ну, вторую часть мы уже на следующий день сделаем. Так что, кому надо естественно и органично находиться, существовать в камере, в кадре, это вот к Александру. Спасибо огромное. Для меня это прям отдушено. Потому что, действительно, сначала у меня было вот это, и вот это, и вот это у меня тоже было. Вот, вот, вот. Если, если захотите, я пришлю вам первое видео Виктории. Это там такой Владимир Ленин в юбке. И вот так вот. И артикуляция еще очень четкая. Да, с ума сойти. Ну, здорово, здорово. Вот, Ну, соответственно, ребятки, кому нужно голос поставить так, чтобы продавать себя, продавать свои идеи, делать это долго, много, искусно, красиво. Это не ко мне. Намекаю. Ну что, все, прощаемся? Прощаемся. Ну что ж, друзья мои, комментируйте. Если вы, напоминаю, если вы будете задавать вопросы, если вам что-то стало интересно, задавайте вопросы. Ответим в видеоформате, обязательно в видеоформате. Вот. Ну и, конечно, лайки радуют нас, добавляют нам желание что-то еще делать. Ну вот, соответственно, что еще? Ну, Виктория заходите, ко мне заходите. Все, увидимся. Да? Можно, кстати, репостик сделать на всякий случай. Может, кому-то тоже будет шибко интересно. В общем, все. Пишите все, что хотите. Нам все интересно. Все, прощаемся. Встречаемся в пабликах. Пока-пока. Пока-пока. Остановить запись.